Господин президент, хочу к вам обратиться как гаранту конституции. Вы сказали, что в своем послании, что Новый Казахстан, это в первую очередь справедливый Казахстан. Я вас прошу справедливости в отношении меня и всех тех, кого задержали геннадзорские события. Так как следствие идет однобоко, в обвинительном уклоне, меня обвиняют, обливают грязью. Уже даже без решения суда уже называют виновным, что я совершил, сделал, что якобы я задерживал невинных людей. Господин президент, прошу вас на контроль, возьмите это дело и посмотрите. То, что в эти трудные дни для нашей страны и народа, я был на страже закона, защищал народ, защищал страну, пытался. Весь мой умысел был направлен для того, чтобы был мирный делок между государством и народом. То, Чтобы не пролилась невинная кровь сотрудников, правоохранительных органов, а также мирных граждан. Я пытался объединить всех протестующих, чтобы дальше продолжить мирные митинги, остановить провокаторов, которые провоцировали для нападения аэропорта, ДВД, административных зданий. Также те, кто был со мной, я пытались остановить мародеров, грабителей, насильников, женщин, малолетних детей. Эти все факты были записаны на видео, на телефоны. и это все есть. А сейчас на всю страну меня обливают грязью, якобы я, что задерживал невинных граждан. У любого преступления, господин президент, есть мотивы. В чем тогда мой мотив был? Задерживать вообще не незнакомых людей и передавать в правоохранительные органы. Прошу вас разобраться, так как январские события это для нашей страны очень важный исторический момент. Прошу вас оправдать, если вы дали амнистию, то дать амнистию для всех, для всех участников январских события, которые вышли только ради мирного митинга и для улучшения реальных реформ, а также амнистии для сотрудников, которые реально хотели защищать, потому что в, тот, в то тяжелое время был информационный вакуум, говорили, что зашли террористы, говорили, что зашли акупанты, были разные информации из-за этого, никто ничего не знал. Также в эти тяжелые дни я защищал 12-ю больницу, сам защищал простой народ, торговые центры, так как... Я считал это своим долгом, как патриот республики Казахстан. Я не пияюсь, господин президент. я говорю так, как оно есть. Вы можете проверить каждое мое слово, что соответствует истине. Аллах мой свидетель, я клянусь Аллахом. То, что все, что я делал, я делал только ради своего народа, ради страны и ради своего государства. Прошу вас разобраться, справедливости Так как вы глава государства, Аллах даровал вам власть. Надеюсь, что вы будете на стороне справедливости нового Казахстана, новой республики так как республика – это единство народа государство, которое действует только в интересах своего народа и своей страны. Прошу вас с глубоким уважением, так как у меня больше нет надежды ни на кого. То, что я понимаю, даже со, всем, со всеми следователями, с которыми я разговариваю, они все говорят, нам сказали сверху, нам сказали сверху, мы понимаем, что это невинное. Прошу вас, выше вас уже, по воле Аллаха, только Аллах. Надеюсь, что вы отнесетесь Серьезно, несправедливо и, и с милосердием.